Приветствую вас, дорогие друзья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Итак, начнем. 5 глава к римлянам, стих 18. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Когда Адам нарушил Первую божественную заповедь в Едемском саду, когда он вкусил от запретного плода, то этот грех непослушания перешел во всех человеков. Поэтому и сказано, что водами все согрешили и лишены славы Божией. Так и Господь Иисус Христос к концу веков явился однажды на землю воплоти, он взял на Себя все наши грехи и беззакония, и это все прибил на древо Голгофского креста. Поэтому Он нас оправдывает Своей кровью, и все, кто будет веровать и креститься, спасен будет через жертву Иисуса Христа. А кто не будет креститься веровать в Евангелие, тот осужден будет, и гнев Божий будет пребывать на нем». Как это надо понимать? Вот Господь Иисус Христос исполнил весь закон, но вы его знаете как 10 заповедей. Он был дан Богом Моисею и был написан на скрижалях каменных. Так вот, человек не мог исполнить своими силами этот закон. И когда он согрешал, то приносили в жертву за грехи жертвенных животных, потому что грех очистить никак нельзя, Иначе, как через кровь. Поэтому и Господь пролил кровь Свою на кресте, чтобы очистить нас от всех наших грехов. Так вот, кто примет Евангелие верою, и Иисуса Христа, как своего личного Спасителя, все это делается через веру, будет рожден от Духа Святого и воды свыше, тот и будет переходить от смерти в жизнь вечную. Только одни воскреснут для жизни вечной с Господом славы, а другие воскреснут для вечного поругания и посрамления, потому что они не уверовали в Господа Иисуса Христа. А сейчас я предлагаю вашему вниманию прослушать стих. Люди, поверьте, поверьте Господу Иисусу, ведь за неверие душу, вы отдаете врагу. Люди, поверьте Иисусу, Он на кресте страдал, И ваши бессмертные души кровью своей выкупал. Если же вы не взовете к Богу в горячей мольбе, Чтобы омыл он кровью своею все зло, что накопилось в душе, Знайте, что будет ужасно, пред Богом в суде оказаться. И нечем вам оправдаться вечности перед Творцом. Одно оправдание будет через правду Иисуса Христа, кто верою принял ту жертву Иисуса и кровью омылся Христа. По вере та правда от Бога и нечем хвалиться мне, только Господом и Иисусом, что жизнь подарил Он мне. Слава Богу. Аминь.